В следующих уроках я хотел рассмотреть три таких самых интересных с моей точки зрения текущий момент робота который позволяет и который является именно чисто такими скальперскими инструментами позволяет совершать много сделок и позволяет автоматизировать вот это эту торговлю первый робот это бон скальпер опять же я не буду подробно показывать как он работает потому что это все есть видео презентации кратко просто обращаясь Расскажу, там, для чего он используется, какие там настройки посмотрим, а уже презентацию можно посмотреть на сайте в соответствующем разделе, посвященный данному роботу. А для чего он предназначен? Вот инструмент для него лучше всего подходит облигации. Вот с моей точки зрения, и те, кто его использует на облигациях, мне кажется, получают максимальную отдачу вот этого робота. Условия какие должны быть? Это широкий спред и хорошая ликвидность. Как правило, эти понятия часто противоречат друг другу. То есть, если очень широкий спред у инструмента, то очень часто это не ликвидный инструмент. Но вот если найти оптимальное соотношение широкий спред с отличной ликвидностью, такие инструменты на облигациях периодически появляются. Это идеальный вариант, и это просто золотое дно. Размер депозита может быть совершенно различный, но наиболее интересен от 50 до 100 тысяч рублей. Дальше расширять уже от ваших, возможностей и склонность там к поиску найдете ли вы нет на текущий момент хороший инструмент но до несколько сот тысяч легко эта стратегия расширяется и для многих это может быть очень такой интересный вариант на вырост потому что очень много у нас счетов достаточно небольших даже там 10 и 30 тысяч рублей ожидаемые доходности здесь небольшие то есть здесь не нужно ожидать их фантастических результатов потому что это все-таки облигации и доходности от 5 там до 50 процентов годовых но здесь вот размер риска достаточно низкий то есть можно построить на именно на облигациях построить без стратегию и есть курс который предлагается к роботу бон скальпер действительно стратегию можно построить без и заработать без риска там 10 20 30 процентов это очень дорого стоит таких стратегий не так много сложность использования не особо он сложный, особых навыков не потребуется, из курса все необходимые знания и методы настройки и торговли можно получить. Работает на ком рынке? имеется в виду, что он работает на рынке и на трендовом, и на боковом, потому что облигации такой инструмент, который не склонны к наличию тренда. Ну, если только они не дефолтные. Терминал для которого данный робот есть, это терминал Quick. Ну, расширение к терминалу MetaTrader 5 планируется, но поскольку у него все сложно, у него нужно терминал под конкретный рынок заказывать, то, ну, скорее всего, этот робот все-таки будет для квика больше в ближайшее время использоваться. Какие здесь есть основные настройки данного робота? Здесь удобно, что в одном конфигураторе настраиваются сразу торговли на различные бумаги. Ну, здесь вот не облигации, здесь приведены примеры акций но в большей степени вот используем для облигаций потому что действительно построить без стратегию это очень удачный вариант удачный вариант применения робота есть запрещенные периоды есть набор дополнительных условий который позволяет отфильтровать и различные манипуляции которые пытаются игроки применить в стакане и настройка вот сразу на необходимое количество лотов для торговли. Можно задать диапазон, в который робот будет работать, то есть не дороже какого-то значения и не дешевле. Именно для облигаций вот эти все основные такие базовые настройки очень удобны и дают необходимые хорошие результаты. То есть вот поподробнее все в видео презентациях есть. Чтобы не перегружать информацией, для данного робота на текущий момент все. Спасибо за внимание.